Смеяться в основном над другими, и не каждый готов себя, мы смеяться, и вряд ли, когда над тобою смеются, ты будешь доволен таким временем есть добрые шутки, без капли презрения, без всякой колкости и едкости к вам. Но мир полон злости, в нем есть и другие, как деготь, прилившие к грязным устам. Концепция шутки, доля реальности народная мудрость, есть известная нам, и в врагу светом доходим осколки, правды своей придираясь к словам. Но если на это посмотрим, мы в зеркало, увидим уже долю шутки во всем, на тонкой грани, где она обрывается, нет правды, есть папуль, в котором живем. Любая строка, как монета имеет Две грани, но сразу заметно одна Лишь только вчитавшись, ты заметишь А значит, обратная есть сторона Обратная значит, что есть скрытый смысл Который не каждый захочет узнать Чем тоньше оно, тем сложнее увидеть а может и нечего там наблюдать Эта шутка живет своей жизнью. Скользкая ложь, она проникает в разные трещины. И вот и не шутишь, а попросту врёшь. Нет хуже тех слов, что из вакуума вышли. Одерни себя перед тем, как сказать. И помни такую народную мудрость: не сказано чаще, нам надо молчать.